Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе, как я обещала, покажу, как сделать вот такие серединки для цветов, а именно тычинки из бусинок и лески. Такими тычинками можно украсить любой цветок, подобрать нужный цвет и эти тычинки будут выглядеть очень эффектно. Для работы я взяла обычную рыболовную леску. Порылась у дедушки в ящиках и нашла такую леску. Ее диаметр 0,22 мм. Из этой лески я нарезала 22 отрезка длиной в 11-12 см. Вы можете отрезать любой другой размер, какой вам только понадобится. И еще я взяла 22 бусины диаметром 3 мм. Гм. Одеваю бусину на леску и затем завязываю обычный узелок. При этом стараюсь, чтобы бусина оказалась в центре отрезка. Вот так. Но это еще не все. Теперь правый конец лески я вдеваю в правое отверстие бусинки. Не протягиваю этот кончик до конца. Оставляю в таком виде. И теперь левый конец лески вдеваю, соответственно, в левое отверстие бусинки. И вот теперь я беру закончики и затягиваю леску в узелок. Вот так. Этот узелок не даст лен бусини скользить по леске. И таким образом я делаю все 22 бусинки. Потом заготавливаю ниточку произвольной длины оставляю его за себя, а все заготовочки беру вот так левой рукой за бусину, а два конца лески соединяю вместе. и таким образом я собираю все бусины на леске в пучок. здесь можно их выстраивать Разным способом, или по одной высоте, или менять высоту и делать конструкцию таким образом, чтобы она соответствовала вашему художественному замыслу. При этом готовый пучок я все время немножко поворачиваю на несколько градусов, чтобы более равномерно распределить эти бусинки. Немножечко подравниваю. И теперь беру ниточку и плотно обвиваю вокруг лески. Делаю несколько таких движений через все лески, через центр, ну, в общем, как получится. Это я делаю для того, чтобы нитка не распуталась, не раскрутилась. и теперь в конце делаю вот такой узелок и все серединка для цветка готова и вот так она выглядит уже на готовом цветке я благодарю вас за просмотр моего видео Буду благодарна за ваши комментарии, отвечу на все ваши вопросы. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была Ирина и до новых встреч!